Привет! Вы находитесь на моем канале. Меня зовут Виктория Залеская. И сегодня, после длительной разлуки с вами, я наконец-то решила показать вам нового силиконового малыша. Все было некогда. У нас опять девчонка. Думаю, следующий малыш, скорее всего, будет мальчик. Давно мы их не делали. Она, как обычно, гибкая, достаточно милая. Вес у нее... Около 4 килограмм. По весу она как трехмесячный ребеночек. Вот. Можно сосочки покупать различные, как у настоящего ребенка. Лучше брать поменьше, чтобы сосочка была, как для детей от нуля до трех месяцев. Глазки у нее стеклянные, лауша. а Реснички проклеены. Бровки нарисованы и проклеены сверху еще махером. Волосы темные, немножко волнистые, тоже махер. Сейчас я вам покажу, у нее есть функция. Мы ее разденем и посмотрим, как она пьет из бутылочки и писает. А еще у нее во рту есть язычок десенки. Сейчас я вам покажу, как она выглядит сзади. С куклой Ребер нужно аккуратно обращаться силиконовой. Не тянуть ее за ручки, за ножки. Тогда она будет вам вас очень долго радовать. Вот такая вот лялечка. Головку тоже желательно поддерживать. Ну, конечно, ее можно купать, но не тереть губкой. Агрессивно, а то может краска сместиться так начнем поить. Попробуем, вроде бы, попива. Держим головочку. Все работает, все функции. Эта кукла будет выставлена на ярмарке мастеров и на международном аукционе. Она будет тоже в продаже. Заходите к нам в магазин. Всего хорошего. До новых встреч.